И всем привет, дорогие друзья! С вами снова Fixplay. И у меня для вас есть еще один рассказ про новую боевую машину, которую разработчики будут вводить в игру. Об этом я сегодня вам и расскажу. Ну а мы начинаем! One, two, three, four, five, six, Сегодня я вам расскажу о новой машине, которая совсем скоро появится в игре. Это Объект 287. Эта машина подобна ИТ-1, уже представленному в игре. Объект 287 был проектом советского ракетного танка в 60-х годах. В Armored Warfare он станет премиумным и т 6 уровня. Итак, поговорим о геймплее. В плане геймплея Объект 287 будет напоминать и т 1 также являясь комбинацией шасси ОБТ и пусковой установкой ПТУР. Однако, объект 287 с его шасси от танка Т-64А будет лучше защищен. Лобовая броня на уровне ОБТ, но несмотря на малый запас очков прочности на уровне, он все равно будет весьма сложной целью. Подвижность также окажется довольно солидной для своего уровня. Он немного медленнее легких ИТ, но быстрее, чем ОБТ. Благодаря меньшей сравнении с ним массе Достойным показателем будет и огневая мощь В отличие от того же ИТ-1, вооруженного только ПТУР Объект 287 будет располагаться двумя системами вооружения Первая система – это система Тайфун Кумулятивно-осколочные ракеты калибра 140 мм С пробитием в 500 мм и уроном на 700 единиц Отличная скорострельность полета и 10-секундной перезарядкой. Вторая система ⁇ это 273-миллиметровые гладкоствольные пушки, похожими на ту, что есть у БМП-1. Итак, ракеты пригодятся вам для поражения бронированных целей на больших дистанциях. Некоторый урон они нанесут даже без пробития. А с двумя пушками в 300 единиц урона и тремя секундами перезарядки вы сможете атаковать цели, находящиеся поблизости. Однако, эта огневая мощь будет иметь и ограничения. Во-первых, вращающаяся платформа будет поворачиваться лишь в пределах 100 градусов, так что не позволяйте противникам заходить с тыла и тщательно выбирайте позиции. Во-вторых, углы склонения орудия будут довольно малы, что также повлияет на способность машины вести ближний бой. К счастью, объект 287 будет обладать хорошей незаметностью благодаря своему низкому силуэту. И кроме того, иметь активную способность Форсаж, позволяющую ему, в случае необходимости, быстро отступить. Подводя итог, можно сказать, что этот ИТ подойдет для смелого, напористого стиля игры. Превосходная лобовая броня позволяет рисковать и приближаться к врагу ближе, чем обычно. Как только Объект 287 займет идеальную позицию, в которой видна только его верхняя часть с орудием и пусковой страновкой, его будет очень трудно уничтожить. Он может дать отпор противнику и в ближнем бою, благодаря комбинации двух системных вооружений. Опытные игроки смогут использовать весь его потенциал, чтобы наносить большее количество урона. Главное, не пропускать противника по флангам. А на этом все, дорогие друзья. В этом видео я вам рассказал еще об одной новой боевой машине в игре Armored Warfare. Это Объект 287, представленный нам с ракетной установкой и двумя гладкоствольными орудиями.